Итак, вот мой ужасно пыльнющий системный блок. Вообще в кошмарном состоянии. Мне аж самому стыдно. Музыка до слова Пушкина. Ну, зато будет лучше видно до и после очистки. Вот наш серверный кулер. Подключил я его напрямую к аккумулятору. Здесь навесным монтажом сделал выключатель. Так что будем сейчас продавать системный блок. Итак, все готово. Включаем. Не знаю видно или нет, но пыли летит очень много. Так, ну результат есть. Определенно есть. Но не совсем чисто, конечно, как бы хотелось. Все так же пыльно. Надо будет все дочищать. Наверное, щеточкой. Только, конечно, не трогать электронику, чтобы не было статического электричества. Так, о чем я с видеокартой? Вау, с видеокартой тоже беда. Видеокарту я не продул. Включаем еще раз. Так, ну в принципе, которая пыль лежала поверхностно, ее сдуло. Это хорошо, но вот это налипшая пыль, вот это. Ее уже не сдует никакой вентилятор, так что будем пользоваться обычной строительной кисточкой. Сейчас ее немножко обметаем и потом повторно выдуваем. Электронику, разумеется, не трогаем. На камеру еще неудобно, конечно. Одной рукой держать, второй чистить. еще фокус смотреть, чтобы был. Так, ну сейчас, ребята, дочищу щеткой уже без камеры, потому что очень неудобно. И потом еще раз продуем. Итак, ребят, поднял я щеткой всю эту залежавшуюся пыль, потому что никаким напором ее не очистишь. Она уже как бы такая прилипшая. Это бесполезно. Ее только аккуратненько поднимать с поверхности щеткой, без затрагивания электроники, еще раз напоминаю. Так, ну и теперь еще раз выдуваем остатки пыли нашим серверным кулером. Так, ну вот, вроде бы и все. С видеокарты придется отдельно разобраться, ее надо будет снять и аккуратненько почистить. Потому что подлезть туда ну не очень удобно, здесь не подлезешь. Так, а так, в принципе, компьютер у нас теперь чистенький. Теперь все отлично. Главным источником попадания пыли в мой ПК является... Вот здесь наверху я снял панели, здесь стоит сетка. Она без каких-либо преград и туда просто, пока компьютер выключен и сыпется пыль. В планах у меня я хочу сделать сюда какой-нибудь электронный люк, чтобы при включении компьютера он открывался. При выключении закрывался и закрывал вот эту верхнюю сетку. А так в остальных местах, вот здесь на продувку радиатора жидкостного охлаждения,